Смотри на мир с другой стороны Он совсем другой никакой Мир другой абсолютно живет без войны Виден добрым, как прочим, иной Попытаться понять, что хорошего есть то осталось в людях сейчас, И людей может добром порядком нечесть, то на помощь придет и не раз. Посмотри на мир с другой стороны, И найдешь на него ты ответ. Как бы там у тебя не терялись мечты, не помер, еще собственно, свет. Посмотри на мир, посмотри ты на мир, посмотри на мир. Посмотри ты на мир, посмотри ты на мир, посмотри ты на мир. Может чаще смотреть стал на это а ты все и судьбою смирилась душа. Голос чей-то знакомый. Окликнет пути будь твой уверен И жить хороша Притаснется к наивному Пене ее птиц Звон ручья Пульта к тебе он рад И не надо избыта Ненужных страниц Всех изрежет И много наград Посмотри на мир с другой стороны, Как величие губит людей. До сих пор где-то тонут в морях корабли, Где-то вновь затонул пароход. Мир с другой стороны очевиден уже, Он не кажется даже и злым господа Бога люди поверили все, православный мир очень ранен. радость в русском язычестве правильных слов, то словарь русский перевернул. посмотри другой мир. Он и правду здоров, никого еще не обманул, Посмотри на мир ты вокруг, посмотри ты на мир, Посмотри на мир ты вокруг, посмотри ты на мир. Посмотрите на мир, то с другой стороны, каждый день не считая года, кто живет, то вам вечной любви, Богом в сердце по жизни всегда. Озарение придет, и поверишь тогда по-другому мир. Будет в душе И не будешь желать Ты о том иногда Что родился В счастливой стране Посмотри на мир Ты вокруг Посмотри ты на мир Посмотри на мир Посмотри, ты на мир, посмотри на мир, ты вокруг, посмотри, ты на мир.